При Назарбаеве э, за нами ездили пять машин, при Тукаеве остаются те же пять машин, они даже номера не поменяли. Я, я не понимаю, где Новый Казахстан, мы его не ощущаем. Мы же Жамбулата убили, застрелили. Ты уже э, ничем ему не навредишь, поэтому э, оговори его и спасай себя. Ну, Инга, вы же понимаете, что это не так. Не было же там террористов. Сейчас все все понимают, но Жамбулат сидит. Еще год назад Жамбулат судился с Байбеком и говорил, когда в стране будут такие потрясения, что будет исторический момент выбора, эти заберут миллиарды и убегут из страны. Им страна не нужна, им нужны деньги. Почему произошел Кантар? Потому что это социальное неравенство, оно рано или поздно привело его к этому. Мы все 15 лет добиваемся э, демократичной, э, справедливой и социальной страны э, и нормального общества. Мы э, свою жизнь готовы отдать этой цели. И мы как бы уже давно для себя это решили, что мы оставим своим детям нормальную страну. Добрый день, с вами Нергачев Инсайт. Инга, очень рад, что вы к нам пришли. Спасибо. Да? Большое спасибо. Я бы хотел знаете, сразу спросить вас, как вы себя чувствуете? Да, потому что вчера у вас были события, вы участвовали в митинге. Вас митинга забрали. Вы были в полицейском участке. Сколько вы там провели? Шесть часов. И за последнюю неделю я провела в полицейском участке 12 часов, потому что в среду меня тоже задерживали, в среду тоже продержали 6 часов, оштрафовали на 30 МРП. А вчера меня тоже продержали 6 часов и оштрафовали уже на 50 МРП. Ну, как я себя чувствую? Да, усталость есть, потому что это все равно как бы... А, влияет, но ничего, нормально, говорить могу. Здорово. А давайте, знаете, не... То есть понятно, что ситуация такая, что у нас, как у в фильме а, у барона Минхауз, о бароне Мюнхгаузене, да, советском, говорит, сначала планировали торжества, потом аресты, потом решили совместить. То есть вчера был а, праздник там, да, в, в, военный, и одновременно а, было, были задержания на митинге, на которые вы пришли. Да? Но я хотел не об этом спросить, я хотел а, спросить вас о вашей семье. Да? То есть вот а вы Инга Иманбай, жена Жанбалата Мамая. У вас, а, вот ваша семья сколько ей лет? В нашей семье официальной так. по документам. 8 лет. Нашей старшей дочери 7 лет. А так мы с Жамбулатом знакомы и как бы соратники. С 2008 года, это сколько получается? 14 лет. 14 лет. А старшая дочь, а есть еще дети? Да, у нас трое детей. Так. Старшей дочери 7 лет и два сына три года и два года. Как кого зовут? Расскажите. Дочери Ахмарал так. и сыновьям Тулеген и Жангер. Ахмарал, Тулеген, Жангер. Да. Вот у вас, а, это, а, вот как вы оцениваете, у вас такая традиционная казахская семья или нет? Ну, да, традиционная казахская семья. Традиционная казахская семья. Сейчас получается, что папа... Задержан в тюрьме, мама ходит на митинги. А чем дети занимаются в это время? У нас традиционная казахская семья. Мы живем с бабушкой и дедушкой, с родителями. Так. Поэтому дети всегда под присмотром. И как бы у них всегда есть более надежная защита, чем я. А кто-то папу должен спасать. А дочка переживает за папу? Дочка уже взрослая, семь лет. Да, мы, конечно, ей говорим не открыто, а говорим, что он в командировке, что он работает. И как бы мы понимаем, что она ощущает, что что-то не то. Она бывает временами грустной, спрашивает, иногда бывают мини-истерики, требования, чтобы он быстро пришел, Но как бы... Стараемся ее эмоциональное состояние как-то урегулировать и как бы держать баланс, чтобы ребенок не совсем больно пережил это. И вот среднему больше трех лет, и он говорит, и каждый день он с работой меня встречает с вопросом, где папа, почему ты одна? Ему, конечно, сложнее объяснить и про командировки, и про работу. Там приходится просто вообще просто баловать его. Отвлекать его. Да, отвлекать. Младший еще у нас только-только говорит, он пока не ощущает. И, наверное, переживает, конечно, по нему видно, что он грустит. Но пока спрашивать про папу не умеет, ну, в целом, конечно, детям очень сложно, а еще сложнее родителям, потому что у нас и мама, и папа пенсионного возраста, у них как бы уже возрастное гипертонии, давление, и как бы вот эта вот ситуация на их здоровье влияет, и мне приходится все это как-то балансировать. Вам сколько лет сейчас? Мне 33. Uh -huh. А Жамбулату? 34. Uh -huh. Ой, а вы занимаетесь вот деятельностью вот активистской, протестной уже сколько? 14 лет или больше? Ну, я 14, Жамбулат 15. Он начал чуть раньше, потом я с ним познакомилась и присоединилась. И получается, да, Жамбулат занимается 15 лет. За что сейчас он задержан? Там две статьи, я знаю, но вот если, скажем так, как вы понимаете, за что и почему его сейчас держат и продлили еще на месяц содержание под стражей? Ну, вообще, Жамбулат, наверное, рекордсмен по уголовным делам среди политиков, потому что уже на момент января на нем было два уголовных дела. В октябре на него возбудили уголовное дело по якобы оскорблению представителя вла власти за, за нелицеприятное высказывание в отношении полиции. В ноябре возбудили уголовное дело по распространению ложной информации но там вообще такая ситуация, что они сами же заказали, орган уголовного преследования заказал экспертизу, я могу даже прислать, и вот эта экспертиза официальных органов говорит, что там нет никакой ложной информации. Жамбулат, как я уже сказала, выше журналист и политик с 15-летним опытом. Он умеет отличать оскорбление, ложную информацию от неложной. Поэтому в обеих случаях состава уголовного преступления нет. Абсолютно. Но как бы, власть же любит держать своих оппонентов методом шантажа. Это, наверное, какой-то был. Потому что перед объявлением любого протестного митинга или чего-то еще... Жамбулата все время вызывали на допрос по одному или второму уголовному делу. Потом, после событий января, на него возбудили еще одно уголовное дело по статье 272, часть 2. Это участие в массовых беспорядках. Ну, здесь тоже абсолютно нет состава преступления по тем же объективным причинам, что Жамбулат ⁇ политик с 15-летним опытом он за 15 лет, не было одного факта, чтобы он призывал к незаконным действиям или к чему-то еще. И вообще, это такая статья, что там должны быть конкретные слова или конкретные действия, и это должно быть зафиксировано. В деле такого нет, потому что ну, Жамбулат, он не мог такое совершить, да? И так, у него было три уголовных дела, и мы уже понимали, что власти хотят его изолировать и что-то планируют. И когда Жамбулата задержали на 15 дней адом ареста, мы уже понимали, что, наверное, 15-дневным арестом это не закончится. И, ну, а как... когда это произошло? Это произошло 25 февраля. Uh -huh. Его задержали за якобы несанкционированный митинг 13 февраля, который был к 40-дневному... Ну, Траурный, Траурный митинг, митинг на «Контакт. Новой площади, куда пришли да. очень большое количество народу. Тысячи человек, да. Ну, да, я там, там был тоже да, этом митинге. Да. Да. Но задержали именно Жамбулата, ага. и Жамбулата закрыли на 15 дней, и все, дальше э, э, все продлилось. Ну, как я уже сказала, э, тот э, арест санкци... санкционированного... Э, вы не того ареста, который было уже 12 марта, оно было абсолютно незаконным, потому что вот эти обе статьи, там предполагается судебное решение менее трех лет, это считается один из них уголовным проступком, а второй, средней тяжести, там в досудебном преследовании нет санкций ареста. Оно исключительно в, в, в ну, в... Очень редко используется. В основном административное наказание Да, да, да. Поэтому вообще э, мы понимали политическую подоплеку, и мы сейчас понимаем политическую подоплеку. И это говорю не только я. Ну, конечно, жена может оправдывать мужа, сколько а, вздумается. А вот Евгений Саныч дал интервью. И... Жовтис. Да, Евгений Александрович Жовтис дал подробное интервью. Ну, я так думаю, любой юрист как бы оценит его уровень и его квалификацию, он прям изучил все протокола, которые есть на момент сейчас по Жамбулату, и он обосновал юридически, что сейчас же немедленно нужно Жамбулата выпускать, а органы преследования, которые санкционировали арест, на них возбуждать дела и уже по ним работать. Они допустили беззаконие в отношении Жамбулата. Также международная организация Amnesty International, ну это такая крупная организация, которая может дать узника совести политических, дать оценку политического да. преследования. Они, конечно же, оценили Жамбулата как политического преследуемого и а, направили Токаеву а, заявление с немедленным освобождением а, Жамбулата. А, такая же крупная организация Human Rights Watch тоже сделала такое же заявление а, на имя а, Токаева, что а, Жамбулата нужно а, срочно выпускать. А, поэтому как бы, а, и я и все здравомыслящие граждане Казахстана и весь нормальный мир понимает, что сейчас Жамбулат узник политики и что ненормально держать оппонента за решеткой и при этом заявлять о реформах, о демократизации и о Второй Республике. Ну, это несовместимо. В это уже никто не верит, пока Жамбулат там сидит. Как вы думаете, в чем на самом деле цель власти? То есть чего они добиваются? То есть что они хотят сейчас вот, с этим делом Жанбулат Мамай сделать? В чем их цель? Я так думаю, что они хотят изолировать Жанбулата, пока они будут делать свои якобы псевдореформы. Uh -huh. Я не исключаю сейчас, что будут регистрироваться псевдооппозиционные партии, которые уже заранее договорились с нынешней властью. И я не исключаю, что, возможно, проведут досрочные выборы. Ну, референдум уже объявили. Yeah. Я так полагаю, что следом будут выборы. Как ну, Жамбулат он с властью Назарбаева не шел на договор. А с любой другой он тоже, конечно, не будет идти на договор. Он очень последовательный человек, политик. Поэтому мы уже предполагаем, что это единственный оппонент, которого опасается Токаев, И поэтому его изолировали не допустить регистрации демократической э, партии, да. да, которую выдвигается и изолировать э, оппонента на время э, регистрации других э, да. партий. Когда вы мужа видели последний раз? Вот я его видела в среду, как раз таки э, после встречи с ним, когда я вышла э, с Си-18, меня встретили полицейские. Ну, это был, конечно, блокбастер. Я такая маленькая женщина, выхожу из тюрьмы, э, э, муж сидит в тюрьме, а меня э, встречают пять машин. Ну, как минимум, наверное, 10 полицейских, кто-то. Пять машин да. вас встречали на выходе из СИЗО. Чур... Да, да, Хорошо. да. Это вообще было какой-то сюр, я вообще не понимаю. Я вообще не понимаю, почему на нас тратятся деньги налогоплательщиков, чем мы для них опасны? И вообще это, конечно, ненормально, почему произошел контакт. Он именно произошел из-за этого произвола, который 30 лет происходит. Это подавление любого инакомыслия, свободы слова, свободы объединений, социальная несправедливость и силовой натиск. И Тукаев объявляет там, новый Казахстан, вторую республику, реформы и демократизацию. Но на деле все тоже продолжается. При Назарбаеве за нами ездили пять машин. При Тукаеве остаются те же пять машин. Они даже номера не поменяли. Я, я не понимаю, где Новый Казахстан. Мы его не ощущаем. При Назарбаеве Жамбулат два раза сидел в тюрьме. В 12-м после Жанузена, в 17-м после земельных протестов. И при Тукаеве, и при Новом Казахстане опять Жамбулат сидеть в тюрьме. Ну, как бы разницы никакой нет. Как он выглядел и как он себя чувствует? жан -Булат чувствует себя хорошо. Как я уже говорила, жан -Булат очень последовательный и опытный политик. И как бы вот этими тюремными арестами, уголовными делами или угрозой на жизнь, что было в январе, 5 числа было на него – нападение Жамбулата остановить не то, чтобы сложно, невозможно. Поэтому как бы, мы, когда выбрали этот путь, понимали, на что идем, и поэтому делаем то, что делаем. Я вот как раз хотел вас спросить про ситуацию с нападением вот, 5 числа да, и с попыткой э, ну, наверное все таки убийства, да потому что ну, по свидетельствам был уже э, пистолет да. То есть, когда расскажите пожалуйста как все это было вот 4 числа Жамбулат призвал на Алматы-Арена, он этого не отрицает, он и 3 числа призвал на площадь, и единственный на тот момент наш лозунг был не то, чтобы вот этот ГАЗ-50, а мы настаивали на том, чтобы не произошли кровопролитие и не повторился Жанузен одиннадцать. жанузен стоял уже тогда второй день, и мы вышли с требованием, чтобы весь Казахстан поддержал Жану Узен, и как в одиннадцатом году Жан-Узен не остался со своей бедой один, и чтобы этих людей опять не расстреляли. И как бы эм, э, мы с этим требованием э, вышли э, на протест. И Жамбулат призвал людей на этот протест именно в поддержку Жан-Узена. Э, потому что мы э, пережили Жан-Узен вместе с ними. Лет 10 назад, когда многие граждане Казахстана даже не понимали, что там произошло, мы это пережили. Жамбулат даже в тюрьме отсидел за это. И как бы мы прям душой ощущали, что там было. И 3-4 Жан призвал на протест, на митинг, чтобы поддержать Жан Узен. И 4 числа, когда уже начался мирный митинг возле Алмата Арена, у нас есть кадры, мы все, все, что делаем, все протесты, мы сами же напрямую эфир снимаем. Мы же сами же выкладываем, потому что мы знаем, что ничего незаконного мы не делаем. Уже где-то было около тысячи человек. Жамбулат выступал в рупор. Жамбулат призывал людей не идти на провокации. Жамбулат призывал ОМОН, правоохранительные органы, чтобы они не провоцировали людей. Все это есть в прямом эфире на нашем канале YouTube. И в это время ОМОН нападает на Жамбулата, избивает и забирает оттуда. И Естественно, Жамбулат не может быть в ответе за все, что дальше произошло, потому что Жамбулата забрали оттуда. А потом его просто по разным РУВД таскали, потом чуть не увезли в Тарас. но потом, как мы поняли, в Таразе начались беспорядки, и на полдороги его свернули, а, а почему потом... его возили по разным... Э, а водах? его не хотели вместе с людьми э, сажать. Его опасались. И, и его просто в машине э, 4 сотрудника туда-сюда э, возили 4 числа. А чего они боялись? А мы этого не знаем, мы вообще абсолютно не знаем, что они там задумывали. Ага. Но потом уже, когда вся картина сложилась, мы уже поняли, что это, зачем это было. А потом где-то в 10 или в тридцать в 11 Жамбулата просто навсего не отпустили. Жамбулат ничего не понял, у него ни телефона, ничего не было, он случайно прохожий набрал меня, а я в это время уже по Абая шла вот с 20-тысячной колонной мирных протестующих. Я в 4 числа ничего незаконного не видела сама. Я до 6 утра была, и я, и Жамбулат были. Но я и говорю Жамбулату, вот здесь уже там... Я тогда думала, что это 10. 10 тысяч человек, мы идем по Абая на площадь. жан естественно, к нам присоединился. И где-то в 12 часов ночи мы уже были на площади. А, я прошу прощения, а ему досталось, когда его ОМОН... Да, да, у него уже был такой хороший синяк на глазах. И, наверное, Жамбулат такой интеллигентный человек, что его я в первый раз в жизни за 15 лет видела с синяком. Он никогда не дрался, ну, у него никакой такой привычки не было. И я в первый раз в жизни Жамбулата увидела с синяком. Но тогда вот эта радость всей этой проснувшейся молодежи, которая была рядом, ну, это, наверное, такое, ну, 10 минут счастья было, когда мы дошли до этой площади. И, а по дороге я два часа шла с этой молодежью, пока мы шли по Абайе, Абсолютно, абсолютно незаконных действий не было. Все было мирно. Мы дошли до площади, только стали уже оглядываться, кто здесь, кто рядом. И началось вот это вот травление газом, шумовые гранаты. Мы уже разбегались по разные стороны. Это все пятое число. Четвертое. А, это еще четвертое да, число. Э, да, с угу. четвертого на пятое, да, это ночь. Это ночь с четвертого да, на да, пятое Да, Да, да, да. Да, угу. да. Тогда еще беспорядков не было. Угу. И как бы мы до 6 утра были, и в 6 утра уже площадь всю они разогнали, и осталась там по разным точкам, ну, очень маленькая группа людей. И мы уехали домой, мы понимали, что уже дальше как бы армия все как бы расчистила. Приехали, Жамбулат, естественно, захотел немного отдохнуть, и я включила телевизор, я не могла заснуть. И там по всем каналам, интернета тогда уже не было, по всем каналам показывали новую площадь, что там армия, что все расчистили, все там чисто, что все под контролем, что город под контролем. И, наверное, телевизор так и стоял, я хотела знать, что там. И в 11 где-то позвонили с радиозатык и сказали, что они где-то к 3 часам найдут какой-то там VPN, интернет, и хотят видеть в эфире Жамбулата. Ну, мы сказали, ладно, подъедем. И где-то в 12 Жамбулату позвонили с площади. И сказали, здесь опять 5 тысяч человек, вы где? А мы теперь понимаем, что это была провокация, что его 4 числа отпустили с целью убийства. Пятого позвонили, пригласили специально, потому что как только мы подъехали на площадь, там действительно было очень много людей, и многие из них были такие нормальные, спокойные люди, которые просто вышли на протест, а какая-то агрессивная толпа громила и начинала сжигать Акимат. И как только мы подъехали к Акимату, подошли уже, Какимату, вот эта вот агрессивная толпа начала Жамбулата за руки тянуть внутрь. Они его узнали? Да! Да, безусловно. Его и простые люди узнавали. Я там успела снять какое-то видео, когда простые люди стали Жамбулата узнавать, делать с ним селфи и А потом, когда мы дошли, вот, э, вот эта агрессивная толпа всех просила, ну, настоятельно, с угрозами просила ничего не снимать. И я, естественно, с целью безопасности просто телефон отложила, не снимала. А они тащили Жамбулата внутрь, типа... Все, мы взяли Акимат, давай, заходи, заходи. Мы потом понимаем, что это было намеренно. Они хотели вовнутрь и убить Жамбулата. Ну, кто поймет потом? Там дым был, огонь был, беспорядок был. Его бы убили, кто бы потом это расследовал и кто бы находил этих людей. Естественно, как бы, ну, Жампулат же человек с опытом, он не зашел, он там, ребята, стоп, это неправильно, не надо вот это здание выжигать пусть будет власть народная, я за то, чтобы я всегда говорил, что Назарбаев должен уйти, его власть должна уйти, но причем тут здание? Здание нужно еще и это новому правительству, народному правительству тоже нужен акимат. Зачем вы его сжигаете? И в это время вот эта агрессивно толпа поняла, что они не могут затащить Амбулата вовнутрь. И начали нападение а, уже снаружи. А снаружи нам было легче. Я уже закричала. Вот это Люди стали уже а, бежать на подмогу. И пока люди... Успели подбежать и закрыть Джамбулата, ему успели голову разбить. Там такая была кровь, что я, я вообще не хочу... Это все на ваших глазах да, происходило? Да, да, абсолютно. И в это время мы уже просто люди, пацаны, закрыли Жамбулата от ударов и сами получали удары, и мы вот унесли буквально Жамбулата оттуда, уже раненого. И как бы дотащили до первой машины и повезли домой. Кто видел пистолет? И в это время мы уже там видели активиста Кайрат Ердебаев. Он был в РНПК, он такой оппозиционер с 20-летним опытом. И когда я уже подъезжала домой, мне позвонил Ердебаев и сказал, Инга, жизни Жамбулата угрожает опасность, потому что когда вы уже Жамбулата уводили, один из них достал пистолет, я закрыл грудью пистолет и отнял, пистолет был боевой. Так что Жамбулат в опасности, его, на него не просто напали, а хотели убить. И в это время мы поняли, что мы не можем его ввести в больницу, потому что больница – это государственный орган, а мы понимали, что угроза Жамбулату может быть только от государственных органов. Да? Поэтому мы пригласили домой уже знакомого врача, который осмотрел, который убедился, что жизни Жамбулата не угрожает опасность, И мы Жамбулата вместе со знакомым врачом лечили не дома, а в безопасном месте, в другом потому что мы понимали, что под лозунгом вот этой антитеррористической операции Жамбулата могут убить. А потом мы в этом убедились, когда 13 Января с СИЗО ДП Алматы, с ИВС ДП Алматы вышел соратник Жамбулата Даурен Достияров. Мы его тогда потеряли. Его четвертого э -э, на алмата арена э, вместе с Жамбулатом задержали. И он у нас пропал. Просто с 4 числа по 13-е число мы его искали, все отрицали. Мы уже собирались искать его в морге, и тут он... А, появился интернет. Мы написали уже, начали кампанию по его поиску, и его выпустили. Даурен вышел и сказал, что его пытали с целью оговора Жамбулата. Ему уже 6 января вот эти полицейские, которые его пытали, заявили, мы Жамбулата убили, застрелили, ты уже ничем ему не навредишь, Поэтому э, оговори его и спасай себя. А мы все равно Жамбулата сделаем главным террористом, что он начал Кантар, что он сделал все это, он мертв, а ты можешь себя спасти, поэтому оговори его. Ну, естественно, Даурен он, э, очень совестный человек, он не мог на это пойти, хотя его неделю пытали, он этого не сказал. Но он вышел и нам это рассказал. И когда Даурен вышел и сказал, что полицейские уже 6 января сказали, что Жамбулата убили, мы уже поняли, что 5-го кто нападал, чей, чей это был пистолет. И вообще, почему 4-го Жамбулата отпустили? Мы еще не понимали тогда, почему Жамбулата с, с таким этим забрали, а потом отпустили. И мы уже понимали, что уже четвертого у них назрел план убить его. Пятого его, ему звонок был не просто так. И приглашение в Акимат было тоже не просто так. И нападение, и пистолет. А потом уже, когда мы все сопоставили со словами Даурена, который пережил пытки, нам было ясно, что тогда его пытались убить. Ну, его не смогли убить, теперь посадили. Вы вчера второй раз выходили на протест с требованием освобождения Жанбулата. Ну, это не второй раз, наверное. Вот Мы за последнее уже... время да. второй да. раз, да? Да. да. Ага. Вот вчера были фотографии сразу с задержания. Вот Петр Троценко, по-моему, фотографировал. Вот И там видно, как вас вот за руки такие большие мужчины да. полицейские тянут вот так вот в это вообще как к вам относились и как с вами разговаривали вот и во время первого и во время второго вот последних двух задержаний ну э... Задержание, конечно, было грубым, Жесткий. жестким, да, и у меня как бы какие-то вот синяки садины остались. но это, конечно, ненормально, но я оппозиционер с 14-летним опытом, и как бы к этому привыкаешь. Это ненормально, абсолютно ненормально, но к этому привыкаешь. И я это не воспринимаю, как бы совсем трагично для меня это нормально ну еще раз повторяю это ненормально именно следователи и это относились абсолютно как бы вежливо и даже можно сказать уважительно и пока я ждала адвоката. Ну, я, естественно, ничего не подписываю, на вопросы не отвечаю. Ну, я же понимаю, что это политическое давление, что там никакого состава преступления, даже адом вот этого преступления в моих э, деяниях нет. И поэтому э, э, я уже на лишние вопросы не отвечаю. И вообще для меня это как бы э, пустая трата времени, когда у меня... Э, много работы, дети, забота. И еще булат сидит в тюрьме. Они отнимают у меня время. Но когда видишь вот этих полицейских, когда ты работаешь в бюро по правам человека, и после Кантар я описывала и помогала десяткам пострадавшим от пыток, ты не можешь не говорить с ними, не ни спрашивать, как это вообще? Как они это делают? И вообще, как они в этих органах работают? И, ну, естественно, которые занимались мной, это не те, которые занимались пытками. Они себя оправдывали и говорили, что это они, не они. И, а когда я вообще говорила в целом про систему, про то, что убедились ли они, что Назарбаев вор, который не только обокрал всю страну, а еще и привел к кровавым событиям, которые произошли в январе. С правлением Назарбаева это было неизбежно. Мы к этому шли, и Назарбаев вел страну целенаправленно к этому. Они с этим соглашались. Они даже у меня спрашивали, что дальше делать. И Полицейские у вас спрашивали, что нам дальше делать. Да. Да? Они даже сами уже, сами полицейские понимают, какую систему они защищают. Они этого делать не хотят. Но они к этому привыкли. И такое ощущение, как будто они это делают на привычке, но делать не хотят. Ничего больше не умеют. Не, не умеют, да. да Шли да, бы да. работать. Да, Да, да, да. И как бы... Интересно наблюдать за тем, что то, что мы говорили 10-15 лет назад, теперь знают все, все в этом убедились. Но самое печальное, что настало время прозрения, но опять же Жамбулат сидит в тюрьме. Это парадокс. Настало время прозрения, но не для вас. То есть для вас, по сути дела, ничего не изменилось. Да. Но отношение, вот скажем так, рядовых полицейских а, к вам за это время менялось. То есть вот за, а, ну вот, в эти годы. То есть они к вам, скажем так, 10 лет назад вас кто-нибудь спрашивал, что нам теперь делать? Нет. Нет, конечно, 10 лет назад они вот видели в нас врага. Реально, они защищали Назарбаева. Они видели. Вот даже вот в среду, когда на меня наложили 30 МРП, я 6 часов сидела и общалась с этими полицейскими, я участкового просто спрашиваю, а где вы были во время контакта? Он говорит, во всех горячих э, точках э, там, э, и побои, и это. Я говорю, э, ну, э, террористов вы видели? Он говорит, нет. Я говорю, ну, а что у вас, что, кайф, говорит? Э, э, э. И он такой, ну, Инга, вы же понимаете, что это не так. Не было же там террористов. А 10 лет назад те же полицейские в нас видели террористов. И это было совсем... Это было совсем другое отношение. Это были совсем другие люди. Сейчас все все понимают, но Жамбулат сидит. Отношение поменялось, все все знают, все все понимают. Все теперь ощутили, почему мы 15 лет и с чем мы боремся. Все все знают, но парадокс Жамбулат сидит. Что вы будете... Ну то есть вот э, понятно, что эта ситуация временная, да? Понятно, что это какой-то вот сейчас уже инерционное торможение какое-то. А Жан-Балат выйдет сейчас. Что вы будете делать? Что он будет делать дальше? То есть, чего вы будете добиваться? Какая ваша цель ближайшая? Мы все 15 лет добиваемся демократичной, справедливой и социальной страны. И нормальному обществу. Как я уже говорила, у нас трое детей. Вся наша молодость прошла в полицейских участках, в тюрьмах и Ох... в... в таких вот условиях. Я бы этого не хотела своим детям. И раз уж мы свою молодость отдали этой цели, мы свою жизнь готовы отдать этой цели. И мы как бы уже давно для себя это решили, что мы оставим своим детям нормальную страну. И теперь почти все те, кто не понимал нас 10-15 лет назад, понимают нашу цель, и единомышленников у нас сейчас больше. И это радует, это оптимистично. И несмотря на нынешнее положение Жамбулата, мы понимаем, что до цели осталось совсем немного. И Жамбулат, он и сейчас не молчит. Он пишет оттуда письма, говорит свою мысль. Он очень последовательный. Поэтому... Арест его цели и задачи никак не может поменять. Все останется тем же. Мы нацелены зарегистрировать демократическую партию. Мы нацелены на то, чтобы добиваться справедливых, открытых выборов. Мы нацелены на то, чтобы наконец-то стали происходить нормальные и конкретные действия для социального уровня веса. Почему произошел Кантар? Потому что это социальное неравенство, оно рано или поздно привело его к этому. Все, что наворовали семья Назарбаева и приближенные, которые сейчас сбежали, о которых Жамбулат про каждого из них делал фильм,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 Им страна не нужна, им нужны деньги. И, и года не прошло. И года не прошло, это произошло. Байбек сбежал, нигматулин сбежал, Жамбулат в тюрьме, но Жамбулат выйдет. Я надеюсь на это скоро. И мы будем делать, чтобы это произошло скоро. И дальше будет заниматься тем, чтобы социальная справедливость, Открытое общество, демократизация в этой стране была, чтобы его дети Ахмарал, Тулеген, Женгер жили в нормальном обществе, чтобы у них была судьба не такая, как у меня. Я бы не хотела, чтобы мою дочь, как вчера, вот эти ОМОН таскали. Для меня это стало привычным, да, и это плохо. А я не хочу, чтобы мои дети воспринимали это общество как нормальное. Я хочу им оставить нормальное общество. Жамбулат такого же мнения. И мы дальше для этого будем делать все. И как бы наши цели и задачи ясны, и мы остаемся на этих задачах. Единственное, мы сейчас к Жамбулату, два адвоката и я, каждый день заходим к Жамбулату. Потому что после Хантар, после вот этого нападения, после того, как вот эта власть, не знаем, так панически боится Жамбулата, мы опасаемся за жизнь и здоровье Жамбулата. И поэтому мы отслеживаем за его безопасностью, каждый день к нему уходим, И это единственное, что нас сейчас волнует, Тюрьма ⁇ это не конец жизни, и сколько бы это время ни продлилось, Жамбулаты это не поменяет. Вчера были задержаны вместе с вами несколько человек, да? а что сейчас с ними? Вчера четыре человека, активистов Демократической партии, осудили на 15-20 суток. Абзала Дустярова э, на 20 суток, Даурена Достярова, которого пытали неделю, теперь осудили э, за, на 15 суток и посадили не в специальный атомприемник, а специально э, в ВСДП, где его пытали. Мы полагаем, что это дополнительный э, э, вид э, запугивания. Э, давление. Э, да, давление, да. Сахидула Миргенбаева, э, он жил токсановец, да? Он пережил Тохсан, он пережил Контар. Теперь за митинг освобождения Жамбулата его посадили на 15 суток. И Берика Хамидулина осудили на 15 суток, адм ареста. Наши сторонники Аружан Дюсибаева, Мейрхан Жулаев и Нурбол Касымбеков – еще 10 дней, дней назад их э, на 15 суток, э, превентивно, до митинга э, осудили на 15 суток, они выходят 12 мая. Около пяти человек, включая меня, э, уже по второму кругу получили э, по 50 РП по большим штрафам. И как бы власть сейчас э, занимается запугиванием э, всех сторонников Жамбулата, и в том числе и меня, Делают давление э, силовое, э, вот это вот тюремное э, и финансовое, потому что э, дают огромные штрафы, да. Но, как я уже говорила, э, мы решительно настроены, у нас цели и задачи ясны, э, и как бы этим всем нам не остановить. Э, э, наша цель – это свобода Жамбулата, это регистрация демократической партии, а там уже и нормальная, справедливая социальная страна, которую мы хотим. И как бы нас все это не остановит. Инга, огромное спасибо вам и за разговоры, за то, что вы делаете, и за вашего мужа и за ваших деток. Вот. огромное вам спасибо. И действительно, знаете, вот когда с вами разговариваешь, начинаешь верить, даже когда уже кажется, а вот сейчас они опять что-то придумают, они опять обманут, опять уведут в сторону. Но когда я вижу, что у казахского народа есть такие девушки, есть такие женщины, как вы, я понимаю, что все будет хорошо. Спасибо. Огромное вам спасибо.